слышать уже кто меня видит слышит поставьте пожалуйста в чат оценки по десятибальной шкале оцените насколько хорошо меня слышно насколько хорошо меня видно всем большущий большущий привет так, вот я смотрю тоже с телефона Большущий, большущий привет. Так, все, у меня с, с, с телефона работает все, я вижу, то есть вы в принципе тоже меня должны видеть. Вижу много очень знакомых э, людей, передаю привет от Дмитрия Шалаева, Татьяна пишет, э, Татьяна, Диме тоже привет, Дима сейчас параллельно тоже свой интенсив проводит по продажам в интернете не очень четкое изображение, может быть, друзья, это возможно связано с настройками интернета. Вообще, кто не первый раз участвует в моих вебинарах, тот знает, что если вдруг там, интернет зависает или еще что-то, ну, вернее трансляция зависает, то просто необходимо обновить трансляцию, нажать F5. Либо просто сидеть, ждать, когда все не восстановится. То есть это YouTube и такое бывает. Ну и плюс интернет, Wi-Fi, кто знает. Меня зовут Александр Маслов. Сегодня вы присутствуете на необычном интенсиве. Он необычен тем, что в формате, в котором я его буду проводить, я не проводил ни одного онлайн занятия и вообще, в принципе, не встречал, что кто-то проводил. То есть, по сути, у нас с вами это будет эксперимент. Я в предвкушении, мне очень интересно, как это будет. Я надеюсь, что вы мою идею зацените и вам она тоже очень понравится. В буквально несколько вводных моментов интенсив у нас будет идти 5 дней кто меня знает возможно вы заметили что у меня немножко не такой голос я немножко простыл поэтому ну, привыкайте все все скорее всего все 5 дней вот таким немножко гнусавым металлическим голосом буду с вами разговаривать будем заниматься с вами 5 дней кто Прям настроен на 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Поставьте просто плюсик в чат. Я сейчас вам открою расписание. Понедельник, вторник у нас с вами занятия. Мы занимаемся 19:00 по Москве. В среду у нас будет вебинар формата "ветер вопросов ответов". То есть в конце занятий э, на этом интенсиве вопросов-ответов не будет. Они будут э, в среду на третьем занятии. да. И обратите внимание, что э, третье занятие у нас в э, 17.00 по Москве. То есть оно раньше по времени и оно вот такого формата вопрос-ответ. То есть соответственно э, все... Э, Вопросы, которые у вас будут копиться сегодня, завтра, да, какие-то мысли, что-то захотите со мной обсудить. Вот все записывайте и в среду у нас с вами будет возможность это все обсудить. Я размещу в группе пост, в котором попрошу вас эти все вопросы зафиксировать, записать заранее. И соответственно я на них смогу вам ответить. После среды в четверг и в пятницу занимаемся... Точно так же в 19.00 по Москве. Данный интенсив представляет из себя такую комплексную, законченную систему знаний. То есть это не какие-то разорванные кусочки. Да? А вот сегодня я буду говорить с вами в общем, о внутренней силе. И плюс разберу уже сегодня первый фактор которая определяет внутреннюю силу, развивая которой можно становиться сильнее, внутренне, сильнее духовно. И затем во вторник мы с вами будем разбирать второй, третий фактор, в четверг мы будем с вами разбирать четвертый фактор, в пятницу мы будем говорить с вами про комплексное развитие этих факторов и плюс в пятницу расскажу про курс, Моя жизнь. И ну, кто-то из вас проходил уже курс «Моя жизнь». Да, кто-то, я знаю, собирается повторно. Кто-то слышал о ней и думает. А кто-то даже и э, не слышал ничего о этой программе. Она у меня стартует уже э, 3 апреля. Или 4 апреля. 3 наверное, апреля стартует. И у тех из вас, э, кто захочет уже... Э, так знаете, на протяжении трех месяцев под моим руководством, заниматься развитием своей внутренней силы, то welcome. Я буду рад вам содействовать в этом. Но при этом, если даже не захотите участвовать, то этот интенсив, я уверен, он тоже будет очень ценен для вас. Потому что это интенсив, в котором каждая. Задание оно, о, задание, каждое занятие, оно глубокое будет, оно наполненное смыслами будет и в общем будет над чем не подумать, и через призму чего на свою жизнь посмотреть и э, инструменты буду давать практически на каждом занятии, с помощью которых вы вот эти знания сможете сразу применять. В общем будет наполнено смыслами глубоко и полезно. Кто любит а, вот такие семинары, занятия, знания, которые погромче звук, вот Миша пишет, сейчас а, есть такая возможность вот, погромче сделать чуть, -чуть звук, а, кто любит поставьте просто плюсик, Но вот именно а, такие встречи, занятия в которых можно поразмышлять, подумать. По, э, осмысливать а как у вас да плоховато слышно, Оксана, слышно. Ну, как сейчас слышно друзья я добавил э, громкости сейчас по идее должно быть э, хорошо слышно вообще я вижу что многим это привлекательно ну, собственно говоря то есть э, если кто-то готовился знаете к такому эггей и помните, когда я проводил интенсив «Жизнь в ладу с собой», вот он был такой эгэгэй. Да? Особенно первый вебинар, там, второй вебинар, там, эгэгэй. Вот этот интенсив будет проходить в абсолютно другом формате. В таком камерном, в таком душевном, в таком уютном. Я буду размерен, я буду делать паузы, я буду размышлять сам. У меня не будет, вот кроме этой презентации, у которой большую часть слайдов вы уже видели. Больше презентации не будет. Ну, может быть, в пятницу еще там несколько слайдов покажу. Чем же этот интенсив будет необычен? В чем его уникальность? Я предлагаю, друзья, представить, что мы с вами сейчас не в онлайне, не разбросаны по всей России или по всему миру, а мы с вами собрались вместе на природе. Сейчас весна, но весна такая прохладная, да, может быть, так на улице не совсем тепло, да, вот видите, я даже водолазки одет. И мы собрались вечером, вы можете сейчас глянуть у себя в окна, у вас наверняка тоже уже либо темно, либо вечереет. У меня уже за окном темно. И вот мы собрались с вами на природе а, в вечером у костра. А, кто любит огонь? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Кто любит огонь? А, прям вот а, любите смотреть, сидите, может быть у вас камин есть или куда-то ходите. А, поставьте плюсик. В чат. Вот, да, многие любят. Да и вот представьте, что мы собрались э, у костра, ну пусть это будет, знаете, такой э, летний день, ну не жаркий, а такой прохладный летний день, э, вечер, ну в таких легких кофтах. Я попросил вас, кстати, э, чаю налить. Кто налил, поставьте единичку в чат. Я налил, вот у меня в кружке чай, термос у меня здесь есть. И э, мы собрались с вами у костра, чтобы поговорить о важных, смыслообразующих вопросах нашей жизни. И разместитесь максимально удобно, неважно, где бы вы сейчас ни находились. Прям представьте, представьте, как вот вы сидите, греете руки у костра. Чай, может быть, кто-то сейчас сбегает, А Я сейчас сменю картинку. У меня, видите, есть костер. Сейчас я его включу. Костерчик, видно ли костерчик? Мне все слышно и видно. Единственное, что программа пишет, что не справляется. Это, конечно, печально сейчас. Слышно, оно подвисает. ничего не видно а вот так вот как э, сейчас а, висит ничего не видно короче похоже моя идея э, накрылась медным тазом друзья а напишите пожалуйста я вижу что несколько человек ответили остальные не ответили как сейчас Поделитесь пожалуйста, оцените по 10 шкале как слышно и как видно. <laughs> Давайте без костра, гели. сейчас будем решать. По 10 шкале тоже оцените, пожалуйста. Ну, жду ваши комментарии. По-моему сейчас... Стабильно все функционирует, работает. Отлично, слышно, отлично. Все слышно. Сверчки. Сейчас отлично, супер. Ну, без видео. Из моего меня вы уже видели. Звуки природы есть. Сейчас слышно. Супер, супер, друзья. Ну что... А... вновь предлагаю представить, что мы сидим с вами вокруг костра. Я не один и вы не одни. Нас несколько десятков человек где-то недалеко водоем, который вы видите за деревьями слышно птичек слышно кузнечика, слышно другие звуки природы и мы сидим и общаемся с вами. Да, меня не видно сейчас, потому что каждый из нас смотрит на костер, и слышно только мой голос. И сегодняшняя встреча и остальные вечерние наши посиделки у костра с вами будут посвящены теме «Внутренняя сила». Каждый из вас каким-то образом откликнулся на эту тему. Кого-то привлекло в этом возможность пойти своим путем. Кто-то видит в себе нехватку внутренней силы для того, чтобы наконец-то кому-то сказать «нет», а может быть кому-то сказать «да». У каждого из вас свои запросы на этот принцип. И предлагаю вам подумать, глядя на костер, а с какими запросами вы пришли? Зачем вам внутренняя сила? Для чего вам внутренняя сила? Где и в каких ситуациях вам не хватает внутренней и пока вы думаете, я буду делиться своими смыслами и своим пониманием, что есть такое внутренняя сила для меня. Кто-то из вас, возможно, сейчас ждет какого-то другого формата, другого... Знаете такой динамики, слайдов, какого-то презентации. И вряд ли это вы увидите, друзья. Сегодня у нас с вами посиделки у костра. Внутренняя сила это способность человека самому принимать решения. Внутренняя сила – это способность человека в любой момент времени самому определяться, как ему быть, как ему действовать, каким путем ему идти, как ему реагировать на что-то. Человек – это единственное существо на Земле, которое обладает свободой воли. Я говорю именно «человек». То есть каждый из нас обладает свободой воли. И если представить, например, собаку там, или кошку или какое-то другое животное, да, то любые эти животные, они существуют, реализуя определенные инстинкты они существуют реагируя вот если вы когда-нибудь на улице видели такую знаете бродячую собаку которая уже запугана да не могу в жизни и вот представьте вы подходите к такой собаке хотите накормить ее да или погладить она уже шугается вас почему она шугается вас да потому что в ней а, уже заложен и реализуется вот этот инстинкт. И если все животные а, живут в руководстве с инстинктами, условными, безусловными, то человек способен в любой момент времени... Действовать абсолютно не так, как этого требует ситуация, не так, как этого запрашивает ситуация. И у каждого из вас уже есть внутренняя сила. Для некоторых из вас это очевидная данность, но ну, это очевидно. А для кого-то из вас это... А, ну, может быть так не верится, кто-то может себя считает слабым там, и так далее. Но у каждого из вас уже она есть. Достаточно вспомнить подготовку к экзаменам, например. Да? Когда несмотря на что-то вы брали и делали, и готовились. А Какие-то по работе может быть, да дедлайны. Когда необходимо что-то сделать и вы несмотря на усталость несмотря еще на что-то вы брали это и делали и человек единственное существо на земле которое обладает свободой воли то есть свободой принятия решения в любой момент времени даже когда есть реальная угроза смерти человек может принять решение выбежать из окопа и Пойти на амбразуру. Мы знаем тысячу примеров таких. И проблема обычно не в том, что у кого-то из нас нет внутренней силы. Проблема обычно в том, что мы не умеем распоряжаться своей внутренней силой. Мы не знаем свою внутреннюю силу. Мы закрыли добровольно сами к ней доступ. И предстоящий интенсив и сегодняшнее занятие в том числе как раз про то, а как открыть доступ к своей внутренней силе и как ее развивать, как становиться внутренне сильнее. И я предлагаю вам сейчас представить человека, который для вас является эталоном внутренне сильного человека. Да, какой он? Что он делает? Чем он характерен да, в своем поведении? Для меня внутренний сильный человек, это человек, который обладает большой силой духа, который Несмотря на какое-то внешнее воздействие, сопротивление, препятствие, он может быть верным себе и идти своим путем. И таких людей я много знаю в спорте, таких людей я знаю просто в обычной жизни. Много э, таких людей живет в деревне, просто обычной деревенской жизни. Это люди, которые в каждый момент времени знают, чего они хотят, что они делают, и они в любой момент времени могут быть верны себе. И у меня есть конкретный образ внутренне сильного человека, духовно сильного человека, который который знаете, как крейсер плывет к своим берегам, и ему не важно, что происходит снаружи. А когда такой человек появляется где-то среди других людей, то пространство начинает организовываться вокруг него. Люди начинают организовываться вокруг него. Знаете, вот есть люди, которые... Подстраиваются, а из тех, под кого подстраиваются. Есть люди, которые ищут подход, а из тех, кому ищут подход. И вот, когда человек открыл свою внутреннюю силу и достаточно внутренне силен, то ему не нужно ни под что подстраиваться. Потому что он самодостаточен, он целен. Он знает, чего хочет от жизни, он знает, чего хочет от каждого момента. Я предлагаю вам сейчас оценить, а насколько вы такой человек. В процентах, от нуля до ста процентов. Насколько вы являетесь таким крейсером, который и знает свои берега, которым плывет. И который, несмотря ни на что, может к ним двигаться. На сколько? На 100%, на 90%, на 50%, на 20%. Когда вы рядом с другими людьми, куда направлен ваш взор? На других? На то, что они делают? На то, в чем они неправы? или на себя или э, на свои смыслы на свое понимание кто вы есть рядом с этими людьми и на реализацию этих смыслов чем вы руководствуетесь в жизни внешними ориентирами внешними линейками или внутренними ориентирами. Или у вас есть свой внутренний стандарт поведения в любой момент времени, который вы, руководствуясь, с которым вы живете. и Открытие своей внутренней силы начинается с фундаментального переосмысления ответа на вопрос «А кто я есть?». Ведь каждый из нас человек, и это понятно. Да, кто-то женщины, кто-то мужчины, но при этом каждый из нас разным смыслом наполняет слово «человек». И у меня к вам вопрос. А что для вас значит быть человеком? Что для вас значит носить? Это может быть для кого-то гордое, для кого-то такое естественное название. Человек. И здесь очень много интересности если заменять человек это ну, из одной линии из знаете из одного ряда с любым другим животным ну, то есть я отношусь к человеку как к набору каких-то рефлексов, что это мозг, это тело, это рефлексы и это потребности. И если для меня быть человеком, это значит быть животным, которое чуть-чуть более интеллектуальное, то тогда и причиной моего поведения будут постоянно сторонние стимулы улавливаете идею если нет я сейчас э, шире ее раскрою более полно ее э, обозначу если э, я считаю что мной как человеком управляют например, инстинкты, потребности, какие-то внешние проявления, погода, другие люди, еще что-то, то тогда вот именно всем им я ей отдаю свою внутреннюю силу. Если я считаю, что человек это существо, которое поведение которого определяет его прошлый опыт, ну, например, детство, какие-то детские травмы, еще что-то, то тогда я свою силу буду отдавать прошлому опыту. И в настоящий момент сам буду бессильным. Улавливаете идею? Если а, я считаю, что человеком быть, это значит руководствоваться эмоциями, это значит, что то, что я делаю, определяют мои эмоции, мои чувства, то тогда я свою силу отдаю своим эмоциям и Предлагаю прямо сейчас вам подумать, а что значит для вас быть человеком? Или другой вопрос задам. Что как человека вас сегодня в жизни определяет? Что является источником вашего нынешнего поведения? Что это? Чувства, желания, эмоции. Другие люди, цели. Что это? И может быть для того, чтобы максимально точно ответить на этот вопрос и максимально полно, стоит вспомнить конкретные свои отношения. В семье, с друзьями, с детьми. Помните, что вы делаете обычно, какие поступки вы совершаете. И ответьте на вопрос, а что определяет эти поступки? Что сегодня является источником ваших поступков? Чему сегодня вы отдаете свою внутреннюю силу. может быть полностью может быть частично может быть в разных ситуациях по-разному но чему и для меня быть человеком означает быть автором быть автором всего что со мной происходит каждый момент времени а что значит быть автором быть автором означает это и вот сейчас внимание осознание полной ответственности за все что я делаю в жизни за свои эмоции за свои действия за свои мысли за свои поступки за свои э, решения и так далее то есть быть человеком это быть автором и я уверен что это единственный вариант только когда я осознаю полное свое авторство и когда я осознаю полную ответственность всего что я делаю это единственный вариант открыть дверь своей внутренней силе например если я конфликтую с женой ну что-то там обижаюсь какие-то претензии говорю и если я приписываю ответственность за свое поведение ей, тогда я свою силу и тоже отдаю ей. То есть я зависим зависим от нее. Если я в том, что в моей жизни происходит, виню свои эмоции, чувства, настроения, то есть говорю, блин, у меня такое настроение, не такое что я свою силу отдаю своему настроению, что якобы вот из-за него это все. И ублажая себя мыслью, что вот если я научусь управлять своим настроением, своими эмоциями, то тогда вот в жизни у меня все будет хорошо. Если я думаю, что у меня что-то плохо в жизни, из-за того, что не хватает мне мотивации, или я очень ленив, а я, кстати, на семинарах очень часто это слышу от людей, то тогда я свою жизненную силу, внутреннюю силу отдаю как раз. Я вижу, что вы пишете, что все виснет, многих как у кого нормально а, поставьте плюсик у кого нормально М -м? если а, кто-то у кого нормально все и слышно и видно или нет таких если нет а, таких то я буду отключать костер и выйду в эфир без костра вот. Жду Ваши ответы, и виснет ужасно. Хорошо, друзья, мы сейчас сделаем вот так вот, плюсик. Маши хорошо слышно, Халимат хорошо слышно, виснет Таня пишет, Оля хорошо, Лена хорошо. Угу. Виснет, виснет. Ну что, друзья. Вы уже на костер насмотрелись, и я его отключаю и сделаю вот так вот, так. и сейчас вместо костра будет видно и слышно меня. И я остановился на том, что Mm. Да, попробуйте обновить сейчас страницу, F5 нажать. Да, запись будет. И будем проводить вот в таком формате дальше. Попробуйте нажать F5. Все должно сейчас быть нормально. Виснет, пропадает звук по очереди нормально как сейчас слышно видно меня оцените пожалуйста по 10 шкале сейчас без костра только я должно быть меня видно я вижу е-е-е от Ирины В среду у меня должен быть еще другой ноутбук прийти с ремонта и там еще можно будет попробовать, может быть еще дело в компьютере. Плюсик, угу. хорошо друзья, и я остановился на том, как вы сегодня себя определяете, а что определяет ваше поведение повседневной жизни, в отношениях, в, в работе, когда вы реагируете, когда вы нервничаете или еще что-то. Что определяет ваше поведение, исходя из чего вы действуете? И... Я говорил, что если это эмоции, например, то вы силу отдаете эмоциям. Если вас определяют цели, которыми вы живете, то вы свою силу отдаете целям. Если ваше поведение сегодня, ваши реакции определяют другие люди, близкие, там, муж, жена, дети, то вы свою силу отдаете им. А что значит отдать свою силу другому человеку? Это значит, что для того, чтобы мне было хорошо, мне нужно будет менять. Менять его. Менять, если я отдаю силу эмоциям, то менять свои эмоции. Если я отдаю силу целям, то бежать скорее с голову к целям. А если цели нет, то искать эти цели. Если я свою силу отдаю Например, таким причинам как лень или прокрастинация, то я буду искать способы как справиться с этой ленью или прокрастинацией. Если я свои силы отдаю, свою внутреннюю силу отдаю знаниям, то есть я опираясь на знания исхожу из знаний, да, то тогда я постоянно буду учиться и постоянно я буду искать знания. И вот в многообразии этих всех примеров, я уверен, что многие из вас узнали себя, узнали свои проявления. И тогда возникает вопрос, а как? А как стать достаточно внутренне сильным? Как не отдавать? Свою внутреннюю силу. А другими словами, вернуть внутреннюю силу себе. И начинается все с отношения к себе. А точнее, к тем, какими смыслами вы наполняете себя как человека. Об этом я тоже уже говорил. И... Как вы, ну вот в вашей концепции, в вашей картине мира, что является источником вашего поведения и ваших реакций. И приобретаете внутреннюю силу, вы только тогда... Когда относитесь к своим всем проявлениям, к своему поведению, как э, к тому, что создали сами. Как к тому э, авторами, чего вы являетесь прямо в данный момент. То есть, когда вы осознаете полную, тотальную ответственность за все, что вы в жизни делаете. Эм, Часто слышу такую фразу взять ответственность на себя. Да, ну вам я уверен, что тоже это знакомо. Утверждаю, что взять ответственность на себя невозможно. Потому что, ну или там не брать ответственность на себя да, невозможно. Потому что ответственность она всегда при нас. Ответственность это последствия тех действий, тех решений, которые мы принимаем. Ну, например, если я ем после шести, если я неправильно питаюсь, если я не высыпаюсь, если я э, постоянно стрессую, то последствия будет подорванное здоровье, лишние килограммы, если я не занимаюсь спортом да? и э, хреновое самочувствие. И я могу не брать на себя эту ответственность, ну типа сказать, ох, я заболел, меня врач плохо вылечил, мне нужны таблеточки там, и так далее. Я могу делать вид, что, типа я тут ни при чем, ну, там, заболелась как будто бы само. но при этом я никуда не денусь от последствий, а последствия они всегда при мне. Если я веду образ жизни, который неблагоприятен для здоровья, то я буду болеть. Если я, например, ругаюсь в отношениях, то я буду внутренний одинок, даже если нахожусь рядом с кем-то, даже если у меня есть семья. Если я все постоянно пользуюсь кредитной картой и одни долги покрываю другими долгами, то... Я буду в долгах и моя голова будет постоянно занята тем, где же взять э, денег. Улавливайте идею, что ответственность нельзя взять, ответственность нельзя не взять на себя. Даже если я думаю, что я не беру на себя ответственность, она всегда при мне. Потому что это моя жизнь. И только тогда... Когда я осознаю свою ответственность за все, что делаю, ну, например, кричу на жену, осознаю, что это делаю я. Обижаюсь, осознаю, да, это я делаю, это мое решение, это я. Я автор этого. Лавливаете идею. Не она, не из-за нее, не это у нее, а я. Это я делаю. Если, например, на работе да, там подумываю о бизнесе, о каких-то более высоких доходах, а сам сижу на одной и той же работе, перекладываю бумажки, раскладываю косынку, когда начальство не видит, и в итоге у меня низкая зарплата и нет никаких перспектив и неудовлетворенность, ну это тоже я. И вот я предлагаю вам оглядеться сейчас в жизни. Своей посмотреть на все жизненные контексты: на отношения с близкими, с детьми, на финансовое положение свое, на здоровье, на внутреннее самочувствие, на удовлетворенность насколько вы удовлетворены жизнью или не удовлетворены жизнью. На свою профессиональную реализацию. На вот все, на все аспекты жизни посмотрите. И прямо сейчас ответьте себе, скажите себе, вот это все создал я. И кто-то здесь может сказать, что, ну а как же какие-то форс-мажоры, или а как же какие-то вот моменты, когда другой человек там что-то сделал, ну, как-то девушка говорит, ну вот, там, а муж мне а, изменил, да, и вот из-за него я там, и вот там то-то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Ну да, он э, поступил так, это он. А дальше-то вопрос, а что ты делаешь рядом с ним? Что ты-то сделала? Или другой пример. Как-то одна участница говорит э, Я. Мой муж нифига не работал, там вот такой сикой э, никак финансово не обеспечивал меня. И поэтому э, я сейчас одна. Я говорю, ну классно, ты сейчас одна, ты довольна, она такая, нет. Я говорю, тебе нравится быть одной, она такая, нет. Я говорю, тебе сейчас финансово легче стало, она, говорит, тяжелее стало. Потому что раньше у нас был совместный доход, ну и бюджет, а сейчас я одна из себя и двух детей тяну на себе. Я говорю, ну и что, как, вот если сравнивать лучше или хуже стало. Она здесь мне не ответила, она опять, а он там, то-то, то-то, то-то, то-то. И... Вот пока, друзья, он, ну то есть кто-то другой, пока э, ответственность на что-то, что внутри, э, ну там, например, это потому что у меня детство было плохое, это потому что у меня психотип такой, сейчас же популярны всякие различные психотипы, да, типа лиза, типализации или даже вот в интенсиве в предварительных заданиях у некоторых я читал. Я проектор, я там тот-то, поэтому я живу таким-то образом, да, из human design. И да, это прикольно, через призму вот этих этой типологии лучше познакомиться с собой. Но когда я начинаю объяснять этим свое поведение, то это вот как раз место, где я избегаю своей ответственности. То есть она есть, но я ее приписываю чему-то другому. И доступ к своей внутренней силе лежит через осознание полной, тотальной ответственности за все, что я делаю и за те последствия, которые я имею в жизни. Слушая меня, вы можете сейчас в голове прикинуть, а насколько вот сейчас вы отвечаете за свою жизнь. Насколько процентов. Насколько вы отвечаете, ну что значит отвечаете, что это знаете как выражается, вот стопроцентная ответственность за себя и за свою жизнь выражается в том, что у меня вообще никому нет претензий. Это первое. Второе. У меня нет претензий к себе. Да, это второе. Третье. Я никогда не ищу причины, почему у меня что-то произошло. Потому что, а зачем искать причины, почему что-то произошло, потому что я знаю. Так потому что я принял такое решение. Я не ищу причины, почему я сейчас обижаюсь, например. А потому что я знаю. Я обижаюсь, потому что я обижаюсь. Вот это единственная причина моей обиды. Улавливаете идею? И предлагаю вам сейчас сказать себе, так честно сказать себе, что все, что сегодня вы делаете, все, что вы чувствуете, все, что вы имеете в жизни, это последствия ваших решений, это ваше авторство. Это вы все сотворили. И кому-то сейчас может стать хреновенько. Кто-то может, знаете, так, избегать. А, ну, Кто-то может даже сейчас захотел выключить этот вебинар, потому что это неприятно часто. Неприятно признавать, что это я. Да, это я. Я вру, я мщу, я нервничаю, я ругаюсь, я радуюсь, я торможу с работой с новой. Это я приоритеты расставляю в сторону там, несчастья, чем в сторону счастья. Это все делаю я. Как-то одна участница интенсива, может быть, вы есть здесь, привет вам, передаю, написала вопрос мне. Александр говорит, как выйти из зоны комфорта? У меня такая ситуация, муж бьет, уже сделала две операции на глаза, но я не хочу оставлять детей без отца, и я не могу от него уйти, и это моя зона комфорта, как мне выйти из этой зоны комфорта? И вот это одна из иллюстраций, как мы себе врем. А мы врем себе тогда, когда начинаем... Искать объяснение своему поведению. Вот она а, объяснила свое решение а, быть битой, быть рядом с мужчиной, а, который а, ее бьет, да, тем, что якобы это зона комфорта. Но, друзья, а, это всего лишь самообман. Она рядом с этим мужчиной не из-за того, что у нее зона комфорта, а из-за того, что она рядом с мужчиной. Она приняла такое решение, она автор этого. Она так расставила сейчас приоритеты. Она расставила приоритет в сторону сохранения семьи. То есть она готова жертвовать своим здоровьем, своим зрением, своим, э, своими ощущениями в пользу. Э, целой семьи в пользу того, чтобы у ее детей а, был отец. Даже такой, ну чтобы был отец. И каждый из вас а, в тех а, жизненных ситуациях, в тех моментах, где вы недовольны своей жизнью, где вы как-то это себе объясняете, где вы ищете причину, а, на самом деле, вот даже если вам не нравится, как вы живете, но... Сегодня это ваш приоритет. И даже где-то если вы страдаете, это просто цена, которую вы готовы платить за то, что вам приоритетно. Признайте это. Вот прям сейчас. Признайте, что это так. Что в каждый момент времени у вас есть возможность принять другое решение. В каждый момент времени вы можете встать и уйти из отношений. Подняться и уволиться с работы. Можете где-то там, где кричите, можете успокоиться, можете приласкать, если речь идет про отношения с ребенком. Вы можете рискнуть и попробовать открыть свой бизнес. Да можете вы. Вот в каждый момент времени вы можете принять абсолютно любое решение. Вот прямо сейчас, слушая меня, сидя на стуле, вы сейчас можете либо сидеть, либо встать. Либо лечь, либо пойти куда-то. А может быть вы уже идете, вы можете остановиться. Я предлагаю вам прямо сейчас провести эксперимент. Вот попробуйте прямо сейчас что-нибудь сделать. Вот встать, сесть, отойти, прийти. Ощутите вот эту свободу, свободу в принятии решений. Каждый из вас автор, автор своей Жизни. И каждый из вас вот в данный момент времени может принять абсолютно любое решение, какое заходите. И единственная причина, почему вы страдаете, это потому, что вы принимаете некачественные решения. Потому что вы действия, которые делаете, они не в ладу с вами, они не учитывают весь комплекс ваших желаний, и вот э, они не согласованы с вашим естеством, с вашим нутром. И э, вы можете э, так же, как это создали и это создаете, вы точно так же сами, абсолютно сами можете сотворить другую жизнь, свою жизнь которая будет лучше привлекательнее для вас, чем та, которая сейчас. Очень просто. Просто перестать приписывать ответственность за то, что вы делаете, чему-либо. Неважно, это находится снаружи, это находится внутри, это где-то находится... Вообще неважно где. Вот как только вы признаете, что я сейчас страдаю, например, и это мое решение, это мой выбор, вот вы обретете в этот момент тогда точку опоры. У вас откроется дверь к своей внутренней силе. Потому что пока я себе не признаюсь, что это создал я, вот сейчас уловите вот эту мысль, которую скажу, пока я не признаюсь, что то, что вот куда я в жизни пришел это пришел я я и не могу уйти в другую сторону понимаете то есть если я э, говорю что я сейчас здесь потому что ну например мне лень быть в другом месте то тогда у меня все претензии к этой мифической лени если я а, здесь, а, потому что а, у меня просто такой характер, то тогда получается я свою силу отдаю вот этому самому характеру. Улавливайте идею? Все вот, вот а, очень просто. Вот до, вот до. Вот, знаете, а, про, просто да не могу. Как только вы объяснили какой-то свой поступок, свое проявление, свои эмоции, свои реакции. Как только вы приписали ответственность кому-то или чему-то другому, вы в этот момент лишились своей внутренней силы. Потому что вы ее приписали чему-то другому или кому-то другому. Как только вы признали, да, это я, это я сейчас порчу себе жизнь, я в данный момент. Так вы с этого момента можете начать делать какие-то другие действия. Потому что сила она в этот момент при вас. И на этом интенсиве сегодня ближайшие четыре дня я буду говорить с вами про то, как развить внутреннюю силу. как на что нужно обращать внимание, из каких пазликов это состоит для того, чтобы мочь в любой момент времени признаться себе, что это я. И мочь сделать новое действие, принять какое-то новое, более качественное для себя решение. Потому что вот так по щелчку пальцев это сделать непросто. Потому что мы вот настолько уже, многие из нас встали на вот свою узкоколейку, на какие-то свои привычные сценарии, объяснения того, что происходит в жизни, что вот осознать до глубины души, что на самом деле все по-другому, а сразу не получается вот знакомо же вам бывает такое что головой вроде понимаете а телом нутром своим делаете по-другому как бы вроде в голове уже знание есть какое-то про ту же личную ответственность я уверен что многие из вас тысячу раз тысячу раз уже слышали это все а при этом продолжаете делать по-старому и вот то, что э, буду э, рассказывать вам, это как раз э, ключики к тому, чтобы вот эти знания про личную ответственность э, опустить глубже. Чтобы эти знания стали э, частью вас. Чтобы это было не просто идея, не просто мысль, а чтобы вы могли и умели каждый момент времени отвечать за себя и за свою жизнь. Я сейчас не буду рассказывать сразу про все четыре фактора, это будет для вас, ну, такое, каждое занятие это будет интрига. Я расскажу на сегодняшнем занятии о первом факторе из четырех. Да, еще что про четыре фактора э, внутренней силы, э, что еще стоит заметить, что э, развитие себя в вот, э, направлении этих четырех факторов э, достаточно э, для того, чтобы развивать внутреннюю силу. И изменения э, не э, происходят по щелчку пальца. То есть вот нельзя так, э, знаете, что... Человек плыл, плыл по течению, постоянно, всю жизнь, реагируя на все, что снаружи происходит. И тут раз, опа! И стал таким мощным, самодостаточным, и знающим в каждый момент времени, что он хочет, и могущий вот это сделать. Да не происходит так, это целый путь. Да, если вы сейчас спичечный коробок, который на волнах, просто его то сюда носит, то сюда, то сюда то для того, чтобы стать лайнером океанским, который даже в девятый вал может идти вперед, и это ему будет нипочем, то для этого нужно время. И вот те инструменты, которые я дам, друзья, они и как раз применение их в жизни позволит с течением времени становиться все крепче, крепче, крепче, сильнее, сильнее, знаете, как дуб. Когда он только прорастает, это всего лишь такая веточка. Веточка, которая ветер дунет, она наклоняется к земле, потом встает, потом опять наклоняется к земле. Но чем дольше дуб растет, чем больше силы от земли он набирается, тем мощнее, мощнее он становится, и в какой-то момент... Это уже такое дерево, которое ни один ветер не поклонит. И также и человек. И первый фактор, определяющий внутреннюю силу, это осознанность. То, насколько вы осознанно можете действовать, то Определяет вашу способность самому выбирать свое поведение. Кто-то из вас был уже у меня на тренингах, кто-то был у Дмитрия Шалаева на занятии по осознанности, да, кто-то уже слышал от меня про это. Если даже вы слышали про осознанность от меня, я предлагаю сейчас тоже внимательно слушать, относиться со своим опытом и искать новые для себя смыслы. Приглашаю вас расширить свое понимание, что такое осознанность и посмотреть, как вы уже сейчас можете ее применять для себя. Что такое осознанность? Что значит жизнь осознанная? Осознанность – это осознание себя в моменте здесь, сейчас, осознание того, что я делаю в моменте здесь, сейчас. Почему такое большое значение, многие придают осознанность, сейчас много где можно услышать об осознанности, да? почему я ставлю это на первое место из четырех факторов личной силы, внутренней силы, потому что осознанность определяет то, насколько вы можете э, рулить собой в каждый момент э, времени. Слышали фразу «Где внимание, там и энергия». Уверен, что многие слышали, особенно если йогой занимались или занимаетесь. И вот момент осознания себя э, открывает доступ к тому, чтобы выбрать что сейчас делать, То есть, чтобы сделать осознанный выбор для поведения. Простой пример, который я всегда привожу, это дыхание. Пока вы меня слушали, вы дыхали автоматически на автопилоте. Как только сейчас вы услышали про дыхание, у вас фокус внимания направился к дыханию. Вы взяли его, объяли его своим вниманием, и как только вы объяли своим вниманием свое дыхание, у вас появляется возможность им управлять, вы можете прямо сейчас набрать много-много воздуха в легкие, а можете весь воздух выпустить, потом опять набрать, опять выпустить. И когда набираете, вы можете замечать, что… В этот момент времени, когда вы осознанно дышите, у вас фокус внимания находится здесь, на дыхании. Для того, чтобы вам сейчас рукой в воздухе написать свое имя, там, например, я пишу Александр, мне нужно, чтобы у меня в фокусе внимания был мой ключ пальцем. Только тогда я смогу написать имя. Если фокуса внимания на моем кончике пальца нет, то тогда я его не напишу. Если, конечно, это не является моим встроенным навыком. Если это я не смогу сделать рефлекторно. Улавливайте идею, что когда я направляю фокус внимания в моменте здесь сейчас на себя, я могу собой управлять. Все очень просто. Для того, чтобы наклонить голову, например, мне нужно фокус внимания направить, э, ну, вот я направляю как бы на, на мышцы, которые за шеей. Да, для того, чтобы сейчас встать со стула, мне нужно, вот допустим я беру руки, да, э, облокачиваюсь об, о, о, как называется, окресло, в общем, на свое. И вот на эту долю секунды у меня фокус внимания уходит к тем мышцам, которые мне нужно напрячь. Предлагаю вам сейчас поэкспериментировать, понаблюдать, сделайте какие-нибудь осознанные действия своего тела, что-то простое, там, пошевелите ногой, пошевелите пальцами ног, руками, что-нибудь напишите в воздухе и понаблюдайте за тем, где у вас находится фокус внимания. И я уверен, что вы сделаете для себя интересное открытие, что в этот момент времени фокус внимания находится как раз на той части тела, в которой вы что-то делаете. Все очень просто. Только есть один нюанс. Управлять собой мы можем только тогда, когда внимание мы направляем на себя. В моменте здесь, сейчас. Если у меня внимание где-то на чем-то другом то управлять осознанно а собой я не могу то, то, то тогда я функционирую как бы знаете на автопилоте в режиме автопилота а что значит то функционировать в режиме автопилота какой режим вообще что мы делаем автоматически ну, есть автоматически функции нашего организма, которые обеспечивают жизнедеятельность. Да? Автоматически поддерживается давление крови, поддерживается дыхание автоматически происходит, температура тело поддерживается и так далее, и так далее, и так далее. То есть много а, чего делается, а, чего происходит в нашем организме для того, чтобы мы функционировали физически. Но это еще не все. Это первый момент. Второй момент. А, мы автоматически реализуем что-то большее, чем просто обычное функционирование, мы автоматически реализуем какие-то потребности, если вспомнить пирамиду маслов, то начиная от каких-то базовых потребностей, потребности в безопасности, потребности в еде, потребности во сне, да, и какие-то другие потребности, которые сформировались в течение времени, например, потребность в признании или потребность в любви. Да, и если я вот этого не осознаю всего, то это все автоматические сценарии, которые я проигрываю в жизни. Давайте еще сюда дополним программы, установки, принципы информации жизни, которые мы когда еще были детьми а, у своих родителей через СМИ, через, через все вокруг. Да ладно, что детьми? Когда уже взрослыми стали, сколько всякой гадости и пакости мы а, бессознательно научаемся. И вот это вот все а, к тому возрасту, который сейчас у каждого из вас есть, да, это вот как многослойный пирог различных. Программ, которые работают э, бессознательно. И если я сейчас неосознан, то я буду проживать бессознательную жизнь. Что значит неосознанно? Это значит, что у меня нет фокуса внимания э, здесь, сейчас на себе. Тогда, когда этого фокуса внимания нет на себе, я буду э, жить на автопилоте. Вот один из таких ярких примеров у меня в жизни часто возникает. Это когда я думаю о чем-то, размышляю о чем-то, я могу там ключи оставить в двери входной, я могу там, например, не знаю, банальные какие-то вещи там тарелку не помыть оставить прям недоеденную пищу оставить на столе, там еще что-то, да, то есть я в мыслях, фокус внимания где, фокус внимания вот на этих мыслях, соответственно, меня нет в реальности, меня нет в реальности, но э, я же все равно есть, и я есть, э, это не я, а это мои программы, это э, то, как мое тело, э, моя физическая составляющая, как она научена к данному моменту бессознательно функционировать. И вот в этой во всей истории печально то, что многие люди бессознательно вот так в проживают свою жизнь. Бессознательно реализуют сценарий своих родителей. Печально мне смотреть, когда, там, например, у одинокой мамы да. Рождается и воспитывается дочка, она тоже рождает ребенка, уходит от мужа и проживает такую же одинокую жизнь. Да, но я уверен, что и вы тоже, ну, много таких ситуаций, может быть и у вас что-то похожее, и вокруг я уверен, что видели такое. да, что а, Вот просто как под копирку, родители, дети, <силит> как под копирку кто-то строит свою жизнь в соответствии с лекалами внешними. Бам! Сейчас нужно ставить цели. Сейчас нужен успешный успех. Крутой тот, у кого много денег, кто там, то-то, то-то, то-то. Бах-бах-бах-бах-бах. А ведь этих лекал, они же со всех сторон а, а, формируют определенный образ и представление о том, как нужно жить. И человек научается этому и бессознательно не осознавая, что это вообще не его, что это не то, как он хочет, он начинает стремиться, гнаться за целями, которые не его. И тогда вопрос возникает. А если а, человек а, проживает а, бессознательно жизнь целую, да, реализует, ладно, да, там какая-то программа а, бессознательная, тарелку не помыть. но а если бессознательная программа, жизнь, которая вот так вот шиворот на выворот строит. когда а, приходит на консультацию ко мне 50-летняя женщина, которая всю жизнь сковеркала себе из-за того, что всю жизнь зарабатывала любовь мужчин, всю жизнь искала в мужчинах отца, который а, будет о ней заботиться. Вся жизнь наперекосяк просто. И... Есть разные маршруты, да, в психологии есть разные маршруты, как люди понимают вот это вот все, как человек вытаскивает себя, да, вот из той бессознательной жизни, которой он не хочет жить, как он начинает приходить к другой жизни. Да, тот маршрут, которому я обучаю, на мой взгляд, это самый быстрый маршрут, это обрести внутреннюю силу, потому что когда я открыл свою внутреннюю силу, когда я умею ей распоряжаться, то э, неважно, какое у меня там за плечами, э, bad, как это называется, бэкграун, да? ну в общем, что у меня там за плечами, неважно, абсолютно неважно, потому что в каждый момент времени, я могу сам осознанно а, принять решение, а, сделать а, что-то в ладу с собой, в соответствии с собой. И осознанность это как раз первый и ключевой фактор и это умение которое можно развивать, это инструмент который можно развивать. И, еще интересный момент, на который я хотел обратить внимание ваше, что вот люди проживают бессознательную жизнь, да, реализуя какие-то программы, установки. Ну, вот, например, мой сценарий жизни был. Да, это школа, институт, работа по распределению по специальности и ну, карьера какой-то большой организации в строительную потому что я учился на строителя если бы я вот этот сценарий реализовывал то я думаю я бы сейчас глубоко был несчастен потому что это вообще не та жизнь которая я хочу жить и как так происходит -то, что бывает человек все-таки создает знаете это как Мучается и создает, мучается и создает то, от чего мучается. А все очень просто. Просто он не отдает себе отчета, что он делает. Просто он не осознает себя. И где же тогда у человека внимание? Да, фокус внимания тогда, когда он сам себе отравляет жизнь, сам себе портит жизнь. Да, вот просто прикиньте где у вас чаще всего ваше внимание фокус внимания на чем а я вам сейчас накидаю примеры у кого-то фокус внимания постоянно на чем-то внешнем на, там, на других людях что этот не прав, этот неправ этот скотина этот не так поступил муж козел, дети козлята, начальник козлина. Да, там все козлы, государство козел, президент тоже ко всему прочему ко козел. И вот человек постоянно-постоянно постоянно винит всех в своем несчастье. Да, то есть сам создает это несчастье. А фокус внимания у него на других людях. И вот в этом весь и фокус что он пока смотрит на других людей он и не может ничего изменить Вы замечали что те люди которые больше всего жалуются на других на мир на вселенную на государство еще на что-то они более знаете такие более несчастные и у них больше проблем чем у других Так все очень просто потому что они создавая эти проблемы не могут их изменить. Они могут их изменить, потому что у них они заняты. То есть они заняты не своей жизнью, они заняты жизнью других людей. Тем, что другие люди что-то делают не так. То есть это первый вариант. Да? А вместо того, чтобы осознавать себя, осознавать, что сейчас я делаю, и я сейчас так метафорично, да, осознанно пальцем, писать свое имя или вот так же осознанно создавать творить свою жизнь, как кистью художник на холсте пишет. Да? А вот вместо этого человек внимание свое направил на других людей, а рукой он своей ничего не может осознанно написать, нарисовать и так далее, потому что ну, рука только может что-то делать автоматически, бессознательно. Улавливайте идею. Кто-то занят другим, да, кто-то занят внутренне, например, сожалениями о прошлом. То есть вот люди вместо того, чтобы жить сейчас и создавать жизнь сейчас, они смотрят в прошлое и сожалеют. Вот, там вот так было хорошо, вот там такой шанс был. Вот недавно мне товарищ написал товарищ из э, э, недавнего прошлого, 6-7 лет назад мы с ним хорошо общались, э, может чуть побольше, я вел праздники он был фотографом, потом у него бизнес попер, он, э, у него была своя компания, все было успешно, все было хорошо, но потом бизнес разрушился, да, и вот с того момента прошло несколько лет, а человек сфокусирован на прошлом. Да, а если я сфокусирован на прошлом, то в этот момент тоже у меня фокуса внимания нет здесь сейчас. Есть еще один вариант: человек сфокусирован на, знаете, такой вот есть люди такие погруженные в психологию, они сфокусированы на исследованиях причин, почему у них сейчас вот что-то там где-то ёкнуло, и что-то где-то, какая-то эмоция возникла. То есть вот, допустим, раз, что-то чувствуют, и такие, так, а почему я это чувствую, ага, и такие и ставят диагнозы себе. Там, а, это из-за того, что я, там, наверное, там, то-то, то-то у меня, там, не, не знаю, какие диагнозы неважно. Или, а, у меня там то-то, то-то. И вот заняты тем, что постоянно-постоянно себе диагнозы. То есть, за, наблюдают за собой и диагнозы себе ставят. И ищут, пробуют излечить эти диагнозы. а Другим диагнозы ставят, а, этот такой-то, а, да, этот такой-то, а, да, этот такой-то. И это же очень классное занятие, да, только прикол в том, что пока я этим занят. Я не могу управлять собой своей жизнью. Другой вариант а, есть. Это вот таких более продвинутых людей. И я уверен, что многие из вас себя узнают. Это люди, которые такие... Я понимаю, что за все я отвечаю. В своей жизни. Все из-за меня. И во всем, что у меня в жизни есть, виноват только я. Вот так вот. И когда человек... А, делает себя виноватым, он тоже становится занят. А чем он занят? Он занят, вместо того, чтобы да, взять в руки кисть и рисовать свою жизнь осознанно, он вместо этого занят тем, что он себя внутри там, знаете, лупит, мутузит, осуждает претензии, говорит себе там, ну ты постоянно самоистязанец и фокус внимания где-то вот э, там тоже, то где-то внутри себя, на своем, вот у него есть, у кого-то два Я, то есть Я идеальная такой ЭГГ, -гэ такой Д'Артаньян, да, и Я лошара, второе Я, да, такое лошара, козел отпущения, и вот он своим Д'Артаньяном, вот этого козла отпущения, постоянно мутузит, мутузит, мутузит, мутузит, и, и занят, постоянно занят, а в это время проживает жизнь на автопилоте. Еще есть вариант. Люди такие тоже продвинутые, которые ходят постоянно на тренинги, обучаются. Они знают точно, почему у них что-то не получается. И версии есть разные, результат один. Но у одного версия такая, что ему мотивации не хватает. И вот он такой... Так, мотивации не хватает. И вот фокус внимания у него где-то там на мотивации, какой-то мифической, которой ему не хватает. Он как-то эту мотивацию хочет где-то найти, приобрести, в поисках волшебного пенделя ходит. Да, то есть, как человек в поисках мотивации. В то время, когда продолжает создавать жизнь на автопилоте. да То есть, человек занят. Другой там борется с ленью, третий со страхом борется, да, и у каждого э, какие-то э, свои, э, своя занятость, э, свои, э, ну, я так увлечения, да, э, у каждого что-то свое, что человек предпочитает вместо того, чтобы здесь и сейчас жить. Можете сейчас уже, исходя вот из этого рассказа, в чем-то, возможно, себя узнали, в чем-то нет, в чем-то в степени, в чем-то нет. Поделитесь, напишите в комментарии, о а чем вы заняты обычно, зачастую, где ваше внимание. И после того, как напишите, предлагаю вам провести простой эксперимент. Вот про себя скажите, я борюсь с ленью лень. И отследите вниманием своим, где эта лень находится. Что это за лень такая и где она находится. И э, глядя на эту лень, э, попробуйте что-то сделать. Ну не знаю, там взять кружку со стола там, или еще что-то. Глядя вот на эту мифическую лень, которая в голове. Я уверен, что у вас ничего не получится для того чтобы взять кружку в голове вы обязательно фокус внимания вот с этой мифической лени перенесете на кружку на свою руку на свою руку и ей дотянетесь до кружки И то насколько вы сегодня в жизни осознаны то определяет, насколько вы управляете своей жизнью. Ну или, знаете, так, можете, у вас есть возможность управлять своей жизнью. Если вы осознанны мало, если в основном вы живете в голове своей, чем-то заняты, то знайте, пока вы чем-то заняты, в это же время вы же создаете свою жизнь бессознательно. То есть так, как привыкли, так как получается, так как, э, как вышла. Ну, ну вот так вот. вот создаете так вот, как создаете. Так как получается. И э, что-то еще хотел сказать. Ну, пока пишите, читаю и э, думаю, э, что-то еще важное хотел заметить. Осознанность, осознание, ну, что, заметьте, что осознанность можно развивать, можно становиться осознанней, а здесь, знаете, еще какая крайность бывает, что человек такого мне нужно стать осознанным всегда. Да, и тоже человек вместо того, чтобы жить, он начинает тренировать осознанность, он начинает э, становиться осознанным постоянно. И потом, если он в какой-то момент вдруг не осознан, он начинает э, себя критиковать это, поправлять, там, ну и тоже обеспечивает себе занятость. Вот тоже э, вас предупреждаю, так знаете, предвосхищаю э, возможную вот такую ошибку, что осознанность это не самоцель и это не lifestyle да это не то как правильно жить это не то что после чего манна небесная посыпется а осознанность это инструмент с помощью которого вы можете взять в руки кисть и начать писать свою картину да а в начале картина будет не самая красивая. Да, возможно, в начале сложно держать кисть. Но мы же с вами знаем, что чем дольше что-то делаешь, чем больше что-то делаешь, тем это проще получается. И на сегодня это все, что хотел сказать на сегодняшней встрече. Жаль, конечно, что у нас не получилось костром, но а, так, я думаю, тоже хорошо в таком формате. И я предлагаю вам подумать, чему сегодня вы отдаете свою внутреннюю силу. И приглашаю вас до завтрашней встречи, а завтра мы встречаемся тоже в 19.00 по Москве. Вот, до завтрашней встречи побыть максимально осознанными. Что значит побыть максимально осознанными? Это значит, что когда вы едите пищу, прям чувствовать, как вы едите пищу. Когда вы э, пьете чай, чувствовать, как вы пьете чай. Когда вы едете за рулем, прям быть в моменте ехать за рулем. Когда вы ругаетесь, прям осознавать, как вы ругаетесь и ругаться осознанно. Прям э, когда вы моетесь под душам, Чувствовать, как вода по вам стекает и ощущать воду. Понятная задача? То есть максимально, максимально быть осознанным. И завтра встречаемся точно так же в 19.00 на втором занятии. И будем говорить про второй фактор, определяющий даже, наверное, Сразу два фактора, определяющие внутреннюю силу. А сейчас я предлагаю быть максимально осознанным. И если у вас появились вопросы ко мне, то запишите их на бумагу. Скоро в группе появится пост, куда вы сможете написать свои вопросы. И в среду в 17.00 я на них отвечу. Ну что, всем спасибо большое за проведенное вместе время. Честно, я не заметил, как этот час сорок пролетел, то есть 20 минут вычесть посвященные москва.